Новые репортажи предполагают, что демократы и несколько республиканцев работают над соглашением о проведении массовой амнистии для миллионов нелегалов до того, как новый Конгресс сможет заседать. Кевин Маккарти, будущий спикер Палаты представителей, пообещал не проводить голосование по какому-либо законопроекту об эмиграции до тех пор, пока граница не будет защищена, потому что было бы безумием поступать иначе. И все же несколько членов Сената республиканцев пытаются провести массовую амнистию до того, как в следующем месяце состоится заседание нового республиканского Конгресса. Возглавляет эти усилия, и должен прославиться этим Том Тиллис, сенатор-республиканец от Северной Каролины, к которому присоединилась демократ Кирстин Синема из Аризоны. По данным Аксиос, к этому плану могли бы присоединиться от 10 до 12 сенаторов-республиканцев. И это включало бы имена, с которыми ты, вероятно, знаком: Сьюзан Коллинс из штата Мэн, Лиза Мурковская из Аляски, Мит Ромни из Юты, и, как мы уже говорили, Том Тиллис из Северной Каролины. Затем несколько уходящих в отставку сенаторов: Роб Портман, Рой Блант, Ричард бер также расквартированы, чтобы поддержать законопроект. Представь себе, что кто-то, кто через несколько дней покинет Конгресс, будет кодифицировать закон, который навсегда изменит страну. Так как же они это оправдывают?